Всем еще раз здравствуйте, мы продолжаем нашу рубрику «Реальный отзыв» в студии Елена Цыганок, ведущая и руководитель агентства Турбанжур. а в гостях у меня реальные путешественники турбанжур, которые делятся реальными своими впечатлениями от отдыха. В первой части мы уже поговорили о отеле «Даймонд премиум отель и спа», мы поговорили о номерах, о питании, о пляже, но ну, еще, конечно же, хотим узнать все о территории и о развлечениях, как в отеле, так и за пределами. В студии у меня Игорь. Перепелиться, наш любимый-любимый путешественник. Ихарь, здравствуйте еще здравствуйте. раз. Э, ну, по, по пляжу мы с вами разобрали, да, то есть, и все-таки хотелось бы вернуться к территории отеля, поскольку я знаю, что там рядышком речка, насколько она помогает, как-то вы туда гуляете, или мешает, или вообще никак, скажем, не влияет на ваше путешествие в отеле, на ваш отдых. Но ну, она как бы находится немножко в стороне, в стороне. от инфраструктуры. Mm -hmm. То есть, если тут уже красивые территории и зеленые насаждения, то там просто, э, просто находится речка, просто речка да. Mm -hmm. Но единственное, что по ней очень интересно прогуляться, даже рядышком с ней, потому что э, там очень много яхт. Угу. И пиратских, да? не, ну прокатиться тоже а можно, вдруг? да, та, экскурсия тоже угу. есть небольшая, тоже это, там, даже говорят, что сейчас можно бесплатно на них по это по, да? да от одной гостиницы ко второй прокатиться а, есть, так, да. Обыграли, так, да, речку, да да угу. и очень много красивых яхт, которые вот как мы когда смотрим и в море видим какую-то пиратскую яхту, мы сразу достаем фотоаппараты, угу. телефоны, есть, в Значит, да, а тут уже можно сразу самому и быть и пиратом и кем угодно. <смех> хорошо. Ну а на территории какая-то анимация, развлечения вечерние, возможно, были? Да, там э, с этим как раз очень хорошо, потому что э, вечером... Э, Анимация, на круглый день. Она mm -hmm. там, это самое, старается как бы вас развлекать. И музыка, это самое, там, э, теннисные столы, mm -hmm. это дартс из пневматических, это самое. И постоянно, э, они находятся рядом с нами. То есть mm -hmm. они стараются учитывать все наши пожелания, анимационная и, тут, и анимационная команда, и администрация mm -hmm. гостиницы. Mm -hmm. И тут же мгновенно, в течение полудня решаются любые Вопросы, что, нужно, что лучше для да? вашего отдыха, mm -hmm. okay. поэтому это очень приятно. Mm -hmm. И во всяком случае там даже вот, скажем и Бармены, они mm -hmm. на ролевых коньках катаются, класс, принимают класс. заказы. Мне даже знакомые так, просили да, снять да. видео, чтобы показать, что до такой степени... То есть они и трюки выполняют, все, то есть они в центре внимания даже больше, так, чем анимация. Мы не подготовились, надо было с вас видео на роликах, как катаются. А вечером там есть несколько программ, где основной идет... Бар, uh -huh. который рядом с ресепшеном, там есть большая площадка, где вы можете сидеть, пить напитки, беседовать и любоваться природой и бассейном и гостиницей. Там вечером начинается живая музыка. Uh -huh. Каждый вечер. А, исполняются а... в основном турецкие угу. песни или для немцев, то есть там сидят вот люди, которые просто хотят посидеть, да, uh -huh. потому что вот, э, бар, который при бассейне, вечером он превращается в развлекательный центр, uh -huh. там уже и аттракционы все идут, и караоке. Тем более, там люди с такими голосами, что, наверное, голос Украины нашей, наверное, может позавидовать нашим отдыхающим, которые там с удовольствием поют. И очень красиво, что все восхищения. Поэтому... То есть конкуренция такая да. между этим парами живой, музыка, да. идея, лучше и, Да, и для тех, кто хочет там дальше погулять, то есть можно или просто поехать, кто хочет, в, на дискотеке в Сиде, но при гостинице тоже есть эта самая дискотека, которая с 12 до трех утра работают до трех, ну, да. да ночи работает, утра. да. Работает через день. Угу. Поэтому, ну, да. Тех, да. Ходит, да. Так и так стал. как бары работают до пяти утра, то На народ еще... включено работает да, до пяти утра. Да. То есть не до 12 как очень да, говорят, а до пяти утра. утра. Это, ну, тем не даже менее... после дискотеки можно еще да, И тем не менее, они никогда не мешают, потому что они находятся где-то вот внутри. Закрыты. Да, угу. они вот находятся по посредине двух uh -huh. номеров. Uh -huh. То есть очень получается хорошо, что люди могут и вечером спокойно себе общаться. То есть развлечения очень Угу. Да. Хорошо, а такие, скажем, спортивные, то есть там, я видела, есть тренажерный зал, э, э, релакс, спа есть, да, хамам? Да, да, <связать> то есть, то есть, когда вы идете получать полотенца для пляжа, вы обязательно, они сделали так, что вы не пройдете мимо спа-центра, <связать> <связать> где то выдает и тренажерного зала. Ну, по мнению моих знакомых, там тренажерный зал, все новые... Тренажеры, да, то есть очень такие на каждый вкус и на каждого человека по его физическому развитию. И очень много вот молодежи проводит там время, то есть они как бы получают... Даже удовольствие от того, их не выгонишь не, ну, на сам, море. На да, самом, да, самом потому деле, что те, да. кто ходит в тренажерный зал в Киеве да. то есть, да, или в своем городе, ну, скажем, очень важно, чтобы был тренажерный зал. Конечно, поддерживать отдыхе, себя в форме, да. на отдыхе. Особенно, считаю, когда да. ты как раз можешь показать да, все можешь, свои формы. Да, и можешь все попробовать, можешь все поэтому тренажерный зал это... Mm -hmm. А для деток, ну вы ехали, да, ну как бы без маленьких детей, но возможно видели, то есть, да, какой контингент в основном отдыхать с детками, без... С детками... обычно приезжают этот самые немцы со своими внуками uh -huh. и там есть детские клубы. Uh -huh. на которые обязательно на них обращают внимание, с ними заботиться, рисуют. То есть вы можете спокойно себе отдыхать или заниматься своими какими-то делами. Тем более, что еще Wi-Fi он работает по всей территории, включая номера. Uh -huh. Он и в номерах, тем более, очень сильный и хороший. То хороший. есть вы можете и работать, и можете все свои фото, видео передавать друзьям. То есть будет такое ощущение, что друзья отдыхают вместе с вами. Или, может, таки забыть про вай фай да, ну, да. все-таки когда такая красота хочется, хочется с кем-то поделиться сейчас соцсети то есть это обязательно ну или просто до да, skype и вайбер хорошо а, ну а спа процедуры там проходили как вообще хамам я не был, потому что так вообще много раз, но очень много людей, которые, ну, было у них хорошее сам впечатление. Есть, без дополнительных, а просто вот если пойти попариться. Да, то, то, то есть это может да, это бесплатно, это все, угу. то есть вы можете спокойно себе в любое время пойти до восьми вечера угу. работать, то есть вы можете в обед, в завтрак, после пляжа, то есть вы можете спокойненько себе любое. пойти, да, угу. кто любит проводить Хорошо. так время. Ну, я знаю, что вы только в отеле не сидите, да, то есть и выбираетесь за пределы отеля, всегда уже были несколько раз, где-то можно погулять, там недалеко, по-моему, Мановгад, да, расположен. Да, вот. очень хорошо, что вот эти э, в Сиде, даже если строят новую гостиницу, то к ним прокладывают трассы, угу. где ходят маршрутки долмуши угу. И за 1 евро да, потому что экскурсия, скажем, в Сиде стоит 30 евро, а за 1 евро вы можете сесть в любую маршрутку, да. но ну, отдельно идет маршрутка в Сиде и отдельно в Манавгат, Манавгат. даже разный цвет, 5-7 минут и вы уже... Или в Манавгаде да, да. и сами себе организовывать ну, такую Дело в том, что это очень исторический, да. это античный город, поэтому да. просто сидеть на месте и не соприкоснуться к истории, это просто невозможно. Поэтому, скажем, поехать туда, и тем более, что там такие и амфитеатры, и... Этот, угу. И очень много да, достопримечательностей, которые люди ради которых просто приезжают. Приезжать. Ну а если говорить там про шопинг, очень часто тоже в Турции едут, <связан> и что-то купить. Ну вы много раз были или что-то все-таки что покупали, может, там какие-то магазины. Ну, интересные? шопинг тут в основном о, интересных магазинов нет. Тут в основном есть торговый центр, где в основном, э, скажем так, он предназначен для того, чтобы можно было купить как можно больше хороших вещей для своих детей. Uh -huh. То есть самим вы как-то себе, ну, скажем, не всегда найдете то, что надо, а детям. Детям. Вот. Да, детям. Но они можно... тоже очень любят детей, потому, естественно, наверное, да, да, да. да очень поэтому, мешают. да. Uh -huh. Хорошо. Ну, а если наши зрители знают какие-то места, где можно хорошо, хороший шопинг в Турции, какие-то там, может, эксклюзивные магазинчики, обязательно пишите нам, нам интересно. Вот. Ну, а мы придемся опять и на большую паузу, всего на одну минутку. Оставайтесь вместе с нами. Ну, а кто уже выбрался себе, возможно, тур, обязательно звоните в Тур Банжур.